Год, год, год. да ладно это был тяжелый год но мы скажем наперед знаете все и стар и млад год ни в чем не виноват человек за век успел натворить немало дел бог поставил нам на вид ревизором стал ковид. кто юлил и врал снесен кто работал тот спасен стали крепче навсегда семьи страны города мир увидел беспрекрас кто герой а кто балласт вся европа в неглеже год не трудится уже но зато тихонько впрок строит северный поток в штатах полная дыра против трампа там игра и америка уже тоже будет в неглеже на востоке хитрый си все молчит что не спроси вообще не дует вуз все китаю только в плюс русским ни чем беда всех спасают как всегда лечат кормят в долг дают, их за это грязью льют. Так что, не на новый год, уповайте на народ, черный, белый и цветной, смелый, добрый и шальной. Вы не бойтесь перемен, будет счастье злу взамен, и простой ориентир. Мы, мы исправим, исправим этот мир. мир. Год уходит, он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. С Новым годом!